всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму вишни без косточек в собственном соку такую заготовку сделать совсем не сложно. нужны только вишни и немного сахара в результате получим чудесную консервацию которую потом можно использовать как начинку для любых пирогов и вареников а также приготовить из нее вкусный десерт самое сложное в этом рецепте это удалить из ягод косточки но это не проблема специально для вас мы сняли видео о том как быстро удалить косточки из вишен подручными средствами. Там есть целых 5 способов. Выбирайте, какой вам больше понравится. Ссылка на этот ролик есть в подсказках, а также в описании под видео. Итак, косточки из вишен извлечены, будем закрывать. Точное количество необходимых ингредиентов указано, как обычно, в описании под видео. Берем чисто вымытые банки, стерилизовать не нужно. И плотно наполняем их подготовленными ягодами. При этом пересыпаем сахаром. Такую процедуру повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Выделившийся сок тоже распределяем по баночкам. Дальше прикрываем банки крышками и устанавливаем их в кастрюлю, на дно которой нужно положить силиконовый коврик или обычное полотенце. Заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока закипит и стерилизуем 15 минут. Время засекаем с того момента, когда в банках пойдут мелкие пузырьки. Затем банки закатываем. Переворачиваем. Накрываем. И даем так полностью остыть. Вот и все. Вишни на зиму в собственном соку готовы.